Вот Как относится к оппозиционеру Зюганову? Прикольный оппозиционер Зюганов. По-моему, он оппортунист. Как я могу относиться к оппортунисту? Что вы думаете о Сагайдачном Азепе, то ничего не думаю. Ну, обычные Гетманы и Богдан Хмельницкий, в общем-то, поступал так. Поступали так, как выгодно им конкретно. Давайте не будем говорить о том, что они там действовали в интересах народа Украины или народа России, или еще в чьих-то интересах. Прежде всего, действовали в своих интересах. И вот э, величие политика заключается в том, что его личные интересы совпали с интересами Родины. Я, может быть, скажу какую-то гадость, которую сейчас будут оспаривать путинцы, там всякая мразь, да? Но именно в этом величие политика. Да, если его личный интерес конкретно совпадает с интересами его страны, и вот мои личные интересы совпадают полностью, а как вы видите вовины личные интересы идут в противовес, поэтому он нашу родину грабит поэтому обычные они в общем-то гетманы ничего такого сверхъестественного я про них сказать не могу да. могу сказать, что все Сигайдачный, и Мазепа и Богдан Кмельницкий очень смелые люди очень смелые люди, дальновидные люди, да, ну, кто-то из них, может быть, совершил какие-то ошибки, а может быть, это и не ошибки были, нас же там не было, мы же не знаем, какой был другой, альтернативный вариант, альтернативный вариант мог быть гораздо хуже, так что, это надо оставить историей, что они великие люди, я не имею вообще ни малейшего сомнения, и очень часто, как бы обращаюсь к истории э, Украины, очень часто обращаюсь, потому что это как раз э, та история, понимаете, как, которая делалась обычными людьми, не какими-то, блядь, князьями, там хер я кем, обычными людьми, обычными войнами, обычными политиками, умными, хитрыми и, в общем-то, дальновидными. Поэтому интересно понять, как они мыслили. Вячеслав, а в чьих интересах действовал Антонов? Вы, я полагаю, про Антамана Антонова вы говорите. Атаман Антонов действовал, конечно, в своих интересах, безусловно, но также и в интересах народа, конкретно людей в Тамбовской области, потому что он видел, что черт знает что происходит, и при этом он сам лично, так сказать, подвергается не самому лучшему обращению. Поэтому Атаман Антонов тоже идеальный вариант политика, интересы которого совпали с интересами на тот момент крестьян в Тамбовской области. Жаль, что они проиграли. Очень жаль я всегда все, всеми своими, так сказать, мыслями, всеми своими, всей своей душой был на их стороне, всегда. То есть с самого начала, когда рассказывали, для меня вообще было непонятно, как красноармейцы, красная армия могла крестьян и восставший народ травить газом. Я думал, Блядь, представляете, какие они сильные, серьезные были. Насколько они были страшны для большевиков, что их газом травили.